Сегодня праздник преображения Господа нашего Иисуса Христа. Из священного Описания мы знаем, что праздник преображения происходил на горе Фавор. Иисус Христос, взойдя на гору помолиться, взял с собой троих учеников – апостола Петра, апостола Иакова и апостола Иоанна Богослова. Гора Фавор находилась на очень большой высоте. Остальных апостолов и учеников он оставил у подножия горы. Был трудный, тяжелый путь восхождения на гору Фавор. И вот когда они взобрались на гору Фавор, то ученики и апостолы прилегли от усталости и уснули. Иисус Христос начал молиться на горе Фаворе. И вот во время молитвы, как говорят евангелисты и апостолы, лицо его стало очень белым, и одежда воссияли, как снег было преображение Господа нашего Иисуса Христа. И во время молитвы был, также был виден пророк Моисей и пророк Илья, которые вместе с ним беседовали. Апостолы очнулись, и они были свидетелями этого чуда преображения Господня. И так облако покрыло эту гору и молящихся, и апостолов». И апостол Петр воскликнул, «Господи, хорошо нам здесь быть, давай сделаем три кущи, три сени, три палатки, одну тебе, другую пророку Моисею и третью пророку Ильим». Мы, дорогие братья и сестры, видим и понимаем, что апостол Петр забыл о себе. Он был так удивлен преображением, что действительно он не думал о себе, а думал только, как хорошо быть свидетелем этого преображения Христова. И в нашей с вами земной жизни проходит тоже преображение каждого из нас, того человека, который старается жить по совести, жить по заповедям Божьим, восходит на гору фавор от грехов, от всякой неприязни, от лжи и от клеветы, борется со своими страстями и пороками. Так человек преображается в этом современном мире, несмотря на сложность жизни человечества в целом и каждого человека. Многие из вас мирное время побывали и в стране Израильской, были свидетелями чуда, потому что есть три чуда на святой земле. Это во время Пасхи не сходит благодатный огонь. Это во время крещения Иордан поворачивается спять. И вопреки всем законам физики, река Иорданская течет не вниз, а наверх в определенное время после богослужения. И третье чудо, после божественной литургии на горе Фавор, где находится монастырь Преображения, рано утром, Облако сходит на всех молящихся и покрывает всех тех людей, которые прибыли на праздник преображения и становятся свидетелями этого чуда. Дорогие братья и сестры, во время преображения также от облака был глаз слышен. «Сей Сын мой возлюбленный, «О нем же их и Гоже, и послушайте». И это голос Бога Отца был обращен к апостолам, чтобы утвердить их веру, чтобы этой верой они были живы и не сомневались, что Иисус Христос есть Мессия, есть Сын Божий, есть Спаситель мира». Поэтому, дорогие братья и сестры, и в этот праздничный день в Церкви установлено освещать виноград, яблоки и другие плоды нового сбора для того, чтобы показывать что мы церковь Христова, мы живы, как дерево плодоносит, как сказано в Священном Писании. Если дерево не приносит плод, это дерево удобряют, взрыхляют почву, дают возможность дожить до следующего года. Если же нет, плода доброго от дерева, затем хозяин рочит и берет топор и срубает, и кидает и это дерево в огонь, потому что, чтобы оно не засоряло землю. Так и человек, и человеческая жизнь, если не приносит доброго плода, плода доброты, любви и уважения к Богу и к окружающим людям, тогда Господь, как любящий Отец, посылает скорби, болезни и испытания для нашего вразумления для того, чтобы мы с вами обратились к Богу и начали соблюдать заповеди Его». И те фрукты, которые мы освящаем, это свидетельство того, прообраз того, что мы приносим своей жизнью добрый плод. Всех вас с праздником, доброты, любви и мира всем вам. Пусть и могущий Бог помогает и нам преобразиться в этой земной жизни. Храни вас Господь с праздником.